Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот в последнее время я стал часто встречать такие статьи, что ли, футурологов, еще что-то таких людей подобных, фантастов даже. Ну, обсуждается тема вот искусственного интеллекта, да, будущего техники. Опять, ну, много слабоблудия, скажем, вот, то у нас говорили постиндустриальное общество, да, сейчас, говорят, а сейчас, ну, трансиндустриальное намечается и черт знает, что это такое, главное слово сочинить. Вот, ну, сейчас такая мысль проглядывается, ну, скажем, ну, суперкомпьютер уже обыгрывает шахматы чемпионов мира спарова допустим да? ну, это что комбинаторика просто и вот на компьютер становится такой же быстродействием объемом памяти интеллекта что все это играет и вот это слово искусственный интеллект на обсасывать а вот дальше что будет да? дальше они там станут умнее нас проработят нас там но ну, всякие всякие разговоры об этом идут вот александр Нариньяни был такой директор не искусственного интеллекта в новосибирске тоже покойный сейчас но там говорит так говорит, человеческая эволюция еще не закончилась то есть вот сейчас Гомосапинс, а формируется e как e-mail, электронный человек. Его эмбри... Через 30 лет это станет основным населением Земли, а пока их эмбрионы ходят по нашим улицам. Ну, это вот видели таких, да? На ходу смотрят в телефон, здесь наушники в ушах, и больше он ничего не видит, не замечает. Он живет там. Ну Вот говорится, через 30 лет все такие станут. А потому что телефоны будут составлять зубную пломбу. Вот. Но вот к вопросу о том, что искусственный интеллект станет мощнее нашего, покорит нас и прочие-прочие вещи. Знаете, вопрос решится очень просто. Когда компьютеры станут ну, хотя бы равными по УНам, мы из них создадим или какой-нибудь комитет, или согласительную комиссию, и они перестанут быть для нас опасны. Уважаемые коллеги, вот еще раз к вопросу о педагогике, преподавании. Ну, в последнее время мне тоже приходится сейчас заниматься такими съемками, ну, вот, видео что ли, да? Есть такое мнение, что отчет такой особенный, да? Вот поставил камеру в аудитории, и давай... Читая лекцию, как, ну, студенты могут присутствовать при этом. А это все потом в интернет заложить. Блэкборд сейчас мод, модная стала такая система формирования. И вот так и пойдет. Это совершенно неправильно. Вот когда есть эффект театра, студенты, да, тут полтора часа лекции, ну, как-то выдерживает. Опять же, надо интересно, конечно, читать. Но, скажем, на камеру, нужно отдельно снять, минут на 30, не больше. Уплотнить материал, сделать мультипликацию, диаграммы, графики и так далее. Что-нибудь сопровождали вашу речь. и вот тогда, Ну, тоже целое искусство еще. Ну и потом надо же помнить, что студенты это смотрят для того, чтобы сдавать потом, слушают вас. А? Вот такой Александр Гельевич Дугин, такой есть, или сейчас не знаю, в МГУ он преподает, но ну, историк, с какой-нибудь геополитики, с бородищей такой кладистой. И вот он приходит, если в интернете смотреть ее реакции, положит локти на стол, сядет за стол и начинает. Ну, Лекцию читать, рассказывает студентам о истории России, там, глобальной истории и так далее. Ну, знаете, вот слушать, заслушаешься. Очень интересно все у Концепция оригинальная. Ну, про, интересно слушать ее, да. А стол у него усеян телефонами, диктофонами студентов. И в аудитории стоят 3-4 камеры, которые все это снимают. Зачем? Он забывает, что вот то, что он сейчас рассказывает, или не считает нужным, что студенты ему будут сдавать на экзамене. Он ничего не пишет на доске, не подчеркивает, каких тезисов и так далее. И он студенты, может, по много раз просматривают ее лекции, запоминают, делают какой-то конспект, записи, и потом на базе готовится к экзамену. А то Ильич Фурсов, тоже московский историк, вот он очень так, ну, сухо, может быть, да, но когда он начинает лекцию, он например, такой конспект, тезисы сначала диктует. Так, пункт римская первая цифра, та -та, арабская первая, арабская 1а. И у него получается такая студент может, страница 2 исписана вот этими тезисами, что которые, а потом начинается читать эту лекцию. Может, даже студенты какие-то прогалы делают в тексте, и туда вписывают, что он сказал, какие-то примеры там, и так далее. Но да гуманитарий гуманитариев в случае это достаточно грамотный подход. Ну, технарей там может по-другому немножко. да Там сразу формулы и прочее, там одна тема переходит в другую. Вот, но вот тут вопрос им такой, что... Просто поставить камеру недостаточно. Тут совершенно другое искусство. Вот как театр от кино отличается. Да? И, когда вот нет эффекта зала, театра, в кино совсем другие законы. И здесь то же самое. Уважаемые коллеги, вот... Ну, говорят, что женщины да, любят крутиться у зеркала и так далее. В городе Стокгольме однажды такой ну, не эксперимент, скорее наблюдение провели. Ну, в каком-то супермаркете, на магазине да, висело большое зеркало, была монтирована скрытая камера. И вот психологи наблюдали, какое количество женщин и мужчин ну, подойдет к зеркалу, посмотрит на себя. И вот так-так-такая вот, результаты такие оказались. Женщин подошло за день 412 человек. И то по делу, макияж проверить там, прическу поправить. А вот мужчин почти вдвое больше. 778 мужчин остановились в зеркало, полюбоваться собой. Вот говорят, женщина обвиняешь, что они вертятся перед зеркалом. А с другой стороны есть еще такой интересный эффект. Ну, у нас вот в одном учебном здании висит в зале рекреации, ну, большое зеркало. Там даже фестивальщики студенты репетируют танцы перед ним и так далее. Да? Ну, а во время там учебы, в перемену, девушки-студентки подходят, ну, тоже что-нибудь там, оправить, посмотреть, полюбоваться на себя. И вот часто замечал, а там как раз дверь, проход, и вот я иду, скажем, мимо этих девушек, да? а, ну вот она на себя насмотрела, вот ими меня трудно не заметить, да? и отражение моё в зеркале есть. Но она так залюбовалась собой, что обязательно повернется резко и натыкается на меня. Настолько она сосредоточена на своём изображении. Поэтому здесь что-то тоже есть, что девчонки любят передел, конвертеться. Ну, на то они и девочки, ничего страшного. Уважаемые коллеги, ну вот у нас сейчас в России такое интересное явление, которое кто-то назвал «Трампомания». То есть президент Дональд Трамп избран. Вообще вся придурная кампания, ну, конечно, на моей памяти не было такого позорища, как сейчас, да? но в то же время даже выборы в Госдуму нас так не заметили, как вот выборные кампании в Америке. Ну, если такого позорища не было. Это мы много узнали нового там, о выборной системе Америки, о грязных средствах массовой информации и так далее. Вот. Ну, сейчас до сих пор интерес идет, все политологи предсказывают, что он сделает, как каждый предсказал его победу на выборах, прям каждый, все Сейчас врут именно так. Вот. ну там интересный такой факт, говорят что он много работает и спит всего 4 часа в сутки. Ну, может быть, да? Вот, э, ну, вспомнил, он вот, сказал, Леонардо да Винчи, один из гений в человечестве, он где-то 4 часа работал, а он занимался этими научными если живописью и прочее. Потом ложился на 15 минут, засыпал, просыпался, продолжал работать, еще 4 часа, то есть у него не было дня и ночи. Но в результате на сон не уходил всего полтора часа в день, но остальное время посвящал работе. Подобные особенности обладали, скажем, вот Эдисон да, или президент Джон Кеннеди. Он мог там, объявить перерыв в совещании, уйти там, в овальный кабинет и заснуть на 20 минут. Просыпался свежим, бодрым, снова продолжал работать, проводить совещание. Вот как-то так. Да? А скажем, Уинстон Черчилль, ну, говорят, он там пять раз в день мог принимать ванну, выпивал бутылку армянского коньяка в течение дня. Но он раньше 11 утра из постели вообще не поднимался. Он просыпался, конечно, да, даже во время Второй мировой войны, но лежа в постели, он там посетители приходили, бумаги смотрел, подписывал и прочее. Потом так уже э, вставал в 11 часов, но ну, продолжал уже работать в таком в рабочем режиме. Ну вот тоже один из великих политиков, с сих пор его человечество помнит. Сейчас таких не делают, кстати. Какая-то мелкота пошла и в Францию, и в Германиях. там не на что посмотреть. Но вот эти вот особенности человеческого сна... Вот, Многие известные люди, оказывается, экономили время для работы за счет сна. Не досыпать, конечно, тоже вредно, но они, как-то видите, разбивали его или обладали такой особенностью уметь отдыхать за короткий промежуток времени. Уважаемые коллеги, вот информация, которая у нас, кажется, ну, килобайтами и гигабайтами сыплется из телевизора, из интернета и прочее, прочее, начинаешь как посмотреть, присматриваться или в какое-то зайдешь там боковое ответвление интернета и вдруг обнаруживаешь, что кто-то очень точно регулирует, вот, что мы должны знать, что не должны знать. Можно покопаться, найти. Вот как случайно наткнулся, да, э, ну, вот есть такая страна, раньше она называлась Бирма, сейчас называется Ньянма, ну, это в Азии, ну, рядом с Таиландом они, граница с Таиландом, а на севере Бирмы есть, ну, граница с Китаем. И вот на севере там живут этнические китайцы, у которых есть сепаратистские настроения. Китай поставляет тайным оружие, бирманцы даже на своих самолетах залетали на территорию Китая, бомбили Китай, там китайцы погибли даже. Ну, Китай не стал начинать с ними войну. Ну, в общем, события очень похожи вот на донецкие события примерно. Тоже сепаратизм, скажем так, такая незримая линия фронта, отпольные люди, там, ополченцы китайские и так далее. Но потом, ну это Лангет там в Азии, что там за страна. Потом посмотрел, там население 55 миллионов, больше, чем на Украине. И мы ничего об этих событиях не знаем. Украина, конечно, рядом, все-таки что-то родное, поэтому интересуемся, знаем. Хотя, в общем-то, информация идет одна и та же практически, уже все комментарии повторяются. Вот. Но вот кто-то, значит, за нас решает, а что мы должны знать о какой-то стране, о событиях, Япония, например, да, ш, кроме того, что они просят Курильские острова и Фокусимы, мы говорят, ничего не знаем про нее. И, там продолжается жизнь, научные исследования, роботы и прочее. Жизнь-то идет, и в экономике у них пока. Они где-то там третье или четвертое место занимают в мире. Вот. А мы ничего не знаем. Ну, есть, какие-то Япония просят Курильские острова, а мы не дадим. Думают за нас, думают. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о Казанских улицах. Вот как не есть, была, была, к сожалению, улица, сейчас ее нет, название ее сохранилось. Но ярмарочная площадь сейчас, да, такая огромная, очищенная площадь для всяких массовых мероприятий. Но там была уличка, которая называлась Ташаяк. Единственная улица, которая сохранилась в времен Ханской Казани. Там стояло 3-4 здания, трикотажная фабрика, фабрика «Динамо», распределить приемник и так далее. Да? Вот, и Ташаяк, значит, каменная нога, ну, что имелось в виду? На том месте была ярмарка, и там стояла такая каменная чаша, куда торговцы приезжали на ярмарку, и в чашу складывали пошлину за место торговые на, на этой ярмарке. И вот так установилось Казани Ташаяк. Ну, потом снесли фабрику, все дома вот эти там по улице Баумана, которая вот, тайно, напротив Кремля как бы к цирку перпендикулярность, так посмотреть, вот там она располагалась. Вот теперь вместо нее огромная ярмарочная площадь. Название почти сохранилось. Можно назвать площадь Ташаяк. До свидания.